И всем привет, вы на канале Тв. И сегодня снимаю вторую серию моего мини-сериальчика Не в чудеса. И что-то, пойти начинать. А дай, нет, а дай, нет, отдай. Не да, не да, нет, да. Исчезни, исчезни. Что? Где? Фуф, исчезли. Этот ангел. А? А, без спеки сделал все, чтобы тебе вернуть Печеньки надо покушать. Так, она чуть не отобрала. Ну что ж, прочитаю, наконец, заклинание. Рарити, стой, Рарити, сюда. А? Мне тут не дадут прочитать. Нужно убежать туда, куда мне точно дадут. Да. Знаю, в лес наш, где испокон веков все там отдыхали, но теперь там не впускают, и я могу туда зайти и тихо, спокойно там прочитать заклинание. Да, так и сделала. Ну вот, и место, где я могу тихо, спокойно прочитать свое заклинание. Ах, слава богу, я нашла такое место. Это лес, в котором Ах, никого нет. Вот тут, под вот этим красивым цветочком. Я встану и прочитаю заклинание. Пшу. Да что там еще? Да блин, как ты меня преследуешь, глупая галлюцинация. Ну, может, теперь ты поверишь, что я существую? И чудеса тоже существуют? Нет, не верю. Пожалуйста, отдай книгу, не делай глупости, я тебя прошу. Теперь же будет хуже от этого. Да не будет мне от этого хуже, я верну своего дракона, я... В будущее, в прошлое отправлюсь, Все сделаю, все. Только бы вернуть моего милого беззубика. Ты точно хочешь этого? Да, да. Я, я так... Я не знаю. Он улетел, и никакого даже весточки от него. Нету. Нету. Пожалуйста, не, не делай глупости. Отдай мне просто эту книжечку. И... Ну кто знает? Да что, кто знает, его уже нету. Все. Это, это, это глупо. Он улетел, его больше нету, Он уже когда то попал. Он уже он с кем-то живет. А я не буду облетать весь мир. Ну, как хочешь. Я тебя предупредила. Фу. Можно читать книгу. Ой, я рада. Можно нормально прочитать книжку. И никакая гадость мне не помешает. А то ангелочек, видите ли. Ангелочек прилетел. Ага, глупый ангелочек. Так. Ох, ох, надо настроиться, взять книгу и просто прочитать заказание. Хей, hey, привет! А -а -а -а. Ты еще кто такая? Еще один ангелочек, который поможет мне отговорить, точнее, меня, чтобы я не делала. Нет, я просто добрая фея, которая исполняет желания. Ты? Да. И ты говоришь, что ты скучаешь по своему дракончику. Пожалуйста, читай заклинание. Но я буду тебе в этом помогать. Помогать? Да, я добрая фея которая поможет тебе во всем Читая эту книгу я разрешаю просто это моя нудная сестра которая ой она вечно хочет чтобы все было по правилам а я наоборот она просто влет она просто говорит это специально на самом деле она слая есть две стороны злая и добрая и она злая на самом деле а вот я добрая сторона поэтому тебе разрешаю читать да Ух ты, мне твой характер нравится. Я помогу тебе найти твоего беззубика. Ха, только если ты мне взамен поможешь. Ну, дожили. Что тебе надо? А, понимаешь, просто у нас там наверху там очень много всего такого там сложного, понимаешь, там. И мне, как бы тебе так сказать, нужна книжечка потом, ты прочитаешь, конечно, загляну, да, я тебе дам без зубика, и отдашь мне книжечку тогда, ладно, э, ну, не знаю, ее надо в библиотеку вернуть, а, так я потом верну, ты что, ты что, я же летаю часто в библиотеку, читаю книги, и ты что, ты что, я тебе верну, я же добрая, добрая, добрая, самая добрая из всех, да. очень добрая, ну и что, как говорится, по копытам? То есть только те книга нужна. И все, и без субик у тебя. О, хм, мне нужно подумать. Да, конечно, думай. Это как угодно, думай. А я пока что пойду удалюсь. Ну ладно. Ох, да, галлюцинация я не верю. Но вот эта галлюцинация была более лучше. Хотя это реально какие-то силы. А ну-ка, дай мне книгу. Эй, злодейка, не подходи ко мне. Что значит злодейка? Я добрый ангел. Ты злая. Я знаю, твоя сестра мне рассказала. Сестра? Рассказала? Что? Что ты злая, и, и ты хочешь отобрать эту книгу, чтобы быть злой, и на наш мир зло там наверхнуть. Это бред. Я добрая, есть зло и добро. Зло — это моя противоположность, моя сестра. Да, конечно, говори мне сказки, да. Но у меня сестры, как бы она есть, но она находится в своем темном мире, куда, откуда она просто не может сбежать. Что? Еще мне неси всякую гадость. Ну-ка уходи отсюда. Хм, злая. Да не злая, я тебе правду говорю. Она вырвалась. О нет, она вырвалась из своей тюрьмы. Отдай мне книжечку, пожалуйста, сейчас. Я, я не могу тебе все рассказывать. Пожалуйста, отдай. Нет, я тебе не отдам. Все, уходи. Я тебе помогу вернуть твоего дракона хоть как-то. Поможешь, правда? Ты точно говоришь? Эм... Ладно, я тебе скажу честно, чтобы тебя не обмануть, это невозможно вернуть твоего дракона, просто невозможно. Я, я, бы попыталась бы, но это правда невозможно. Я так скажу немножко соврала, но это невозможно, невозможно вернуть твоего дракона, потому что я не знаю, как бы как это делать. Это все происходит само, как бы обычно иногда это как так и называется это новогоднее чудо, и это так и называется новогодние чудеса, поэтому в Новый год надо верить чудеса, чтобы они случились. Это не, это не могу я, я только немножко могу помочь этому. А так я вообще не понимаю, как это делать. Это все новогодние чудеса. А что, так скажем, делать эти новогодние чудеса? Священный кристалл на горе, в книге все написано. О нет, о нет, зачем я сказала, мне же сейчас... А ну-ка исчезни! Фу, да что там? Пшу. Эй, привет, ну что, пойдем искать кристалл, который сказала моя злая сестра. Ну-ка, идем искать. Да, я согласна, потому что она исполнится, и Новый год тогда я точно смогу украсть. Ну что ж, книжку пока что закроем. Я уже знаю, где это. Я тоже. Это находится на священный Горе Чудес. Я туда, к сожалению, не могу одна попасть, так как я, я же плод, так скажем, воображение. Ну, как бы тебе объяснить это? Мы тебе не милищемся. Это что-то следие между духом и существом живым. Поэтому мне нужно, так скажем, чья-то душа. Душа, ты да сама душа. точнее, чь-то тело. И прочее, эти я в, си, в тебя с, выселюсь. Э, да нет, в принципе, раз уж ты знаешь дорогу, то хорошо. Хорошо. Ну, ты это не почувствуешь. Мы ты даже не почувствуешь, как мы доберемся. О, хорошо. Так значит, по копытам будем с тобой сотрудничать. Конечно. А, наконец, наконец, наконец. Спустя тысячи миллионов лет я хоть в чем-то теле нахожусь. Теле могут творить зло везде. Везде. А? Значит, заперла меня моя сестра. Нетушки. Ну что ж, нашлась одна глупая пони, в которой я сейчас, конечно, на мерзком Маленькая, господи. Ой. Ну что ж, книжечка. только тебе откроем. Оп. Тут все знания, все совершенно все, все знания. Ну что ж, до горы ты дойдем легко. Да, все я знаю, как завоевать новый год и сделать так, чтобы я правила миром. И тогда точно нового года не будет. Обещание, это вернуть ей дракона. Я не исполню, я просто буду ею управлять. Почему она даже не думает, сейчас не знает, что я говорю. Потому что я в ней в сильно. Ну что ж, мне пора творить зло. И найти этот глупый кристалл, с помощью которого я исполню свое желание. Ну, только надо подумать, как же избавиться потом от этой девчонки. Ха-ха-ха. Я легко смогу от нее избавиться. У меня даже уже план возник. Ну что ж, пора лететь. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки и смотрите мои предложения. Если вам нравится мой сериал, и напишите обязательно в комментариях, кто вам больше всего нравится, Добрая или Злая, я понял, ну, как бы точнее, Селесте или Луна. И еще такая как небольшая, малюсенькая загадка такая, скажем, напишите мне, пожалуйста, внизу в комментариях под этим видео это обязательно обязательно очень обязательно это да, как бы такая загадка на внимательность если вы заметили, какого цвета у нашей ралицы ра наш красавицы на хвосту резинка это такая скатка и тот кто напишет правильно я ответы про лайку и всем пока подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки всем пока пока пока